Всем привет! Сегодня я готовлю лазанью в горшочках. И на сегодняшний день лазанья является традиционным блюдом не только итальянцев, но и мы, русские хозяйки, частенько балуют своих домочадцев этим блюдом. А глиняные горшочки, в которых готовили еще наши бабушки, а также продолжаем использовать и мы, придадут этому блюду невероятный аромат и томленный сливочный вкус. И о всем поподробнее я вам сейчас расскажу. Для этого блюда нам понадобится куриная грудка, кусочек сыра, репчатый лук, морковь, зелень, куриный бульон, сливки, у меня это 10% жирности, соль, перец, чеснок, мука, кусочек сливочного масла и лапша. У меня это уже вот такая готовая лапша из 2 сортов, но можно взять листы лазаньи и поломать также ее на кусочки. Так, а для начала лук нарезаем вдоль, а затем пополам и вот такими тоненькими полукольцами или конечно кому удобно можно нарезать лук на кубики как вы больше любите как вам привычнее можно вообще не добавлять и пропустить этот ингредиент вот так, так морковь нарезаем вдоль и вот такими вот небольшими но желательно потоньше кусочками Если ваша морковь очень тоненькая такая, знаете, как молоденькая, она достаточно еще не толстая, а можно нарезать на колесики и будет только красивее. Так, ну вот, куриную грудку мы промываем, обсушиваем и нарезаем на небольшие кусочки примерно таких размеров и как правило, если для этого блюда мне нужен бульон куриный я покупаю грудку изначально уже с косточкой вычищаю, срезаю филе и вот эту косточку отвариваю в дальнейшем для бульона посолив, поперчив, добавив лавровый лист куриную грудку перчим, солим добавляем сюда муку и все перемешиваем и ставим разогреваться сковороду на плиту в дальнейшем сейчас мы будем обжаривать репчатый лук, морковь а затем куриную грудку в разогретую сковороду выкладываем кусочек сливочного масла выкладываем также сюда репчатый лук даем ему поджариться буквально до слегка а, такого прозрачного цвета Так, ну вот как только видно, что лук стал прозрачным, выкладываем сюда морковь и буквально пару минут обжариваем на среднем огне периодически помешивая так, ну вот затем к овощам выкладываем грудку куриную и обжариваем в течение 5-7 минут. Также периодически ее помешивая под крышкой, выпарится немножечко излишки воды из курицы. Так ну вот, как только курица немного обжарилась, видно, что она приобрела белый цвет и такую слегка румяную корочку, которую придала ей мука, добавляю сюда. Мелко измельченное чеснок, зелень, у меня это зелень рубленая, укропа. Немножко перемешиваем и добавляю сюда, вливаю сливки. Даю буквально пару минут также потомиться на медленном огне. Так, ну вот курица у меня немного прокипела в сливках, я попробовала, немного не хватает соли, поэтому я подсаливаю. Обязательно, конечно же, все пробуйте, можете добавить каких-нибудь а, травок, я положу немножечко итальянских трав и снимаем с плиты. А, запах, конечно, а, уже невероятный. И очень ароматный так затем горшочки я уже подготовила выкладываем э, нашу лапшу или же листы лазаньи конечно же их поломайте у меня это вот такая сейчас я вам покажу она так называется безбормачно. А, вот такими кусочками она конечно же дешевле стоит чем э, листы лазаньи вот буквально по несколько штук сверху выкладываем нашу курицу со сливками и чередуем а, слой лапши, слой курицы. Потом опять слой лапши. И слой курицы со сливками. Затем наливаем бульон буквально на, на пол горшочка. И сверху посыпаем а, такой шапочкой сыра. Так вот Еще что хочу сказать, если в это блюдо вы положите немного меньше курицы и вольете больше бульона примерно по горлышку, то это можно смело кушать как горячее первое блюдо, как это будет как супчик с тянущимся плавленным сыром. А я, конечно же, накрываю эти горшочки крышечкой и ставлю в разогретую духовку до температуры 180 градусов примерно на 25-30 минут ну вот а моя лазанья уже запеклась она у меня постояла в духовке в течение 20 минут а затем духовку я выключила и буквально 10 минут еще при выключенной духовке это блюдо у меня потомилось, и сейчас я вам покажу какое оно внутри это блюдо получается невероятно вкусным, очень сливочным, очень нежным. А листы сами лазани получаются довольно-таки нежные и очень мягкими. А блюдо получается очень ароматным, со сливочным вкусом. А рекомендую вам такое блюдо приготовить на обед или на ужин. Я просто уверена, что оно понравится абсолютно всем вашим домашним. А я, конечно же, желаю вам всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, а заходите на мой кулинарный сайт радостьвкуса.ру и вы узнаете еще много вкусных для себя блюд. Всем пока!